Ребятки, смотрите, сейчас мы проходим секретные техники э, специального мануального массажа, будем делать ноги спереди. Вот мы их уже смазали маслом, учитывая волосиной поклов человека. И э, как я говорил, да, вот немножко отведем в стороны ноги, э, идем от общего к частному. Сначала мы ну, практически повторяем то же самое, что делали с той стороны, с тыльной. Значит, прямо от свода стопы. Давайте немножко на локти тоже масло. Да, капельку. Не находить, потому не находить да. все, все. На локти немножко. Так. Ну, а пока мы готовимся, вы за это время поставьте лайки, подпишитесь на этот канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления о полезных видеороликах. От Олега Удвина. Начинаем во Поперечно получается. Инвертированными ладонями вот такими работаем. Так, продольное растирание. И вокруг коленки обязательно тщательно. Вот так. И сюда вот выводим лимфу. Внутри больше, больше в похожую зону. Отдельно прорабатываем коленку под ней. Согреваем вот так. Вот под кайной чашечкой под шашечкой. сверху с боков и выпружим это колено. чуть вперед вниз Эй, ходит. ходит ходит, ходит туда сюда да? внутрь и наружу вот отдельно мышцы где вот крепится ниже да вот к голени. мы тут тоже проработали местечко и пошли разминать тут ставим вот то что мы делали со спиной с обратной стороны развели сжали да вот этот вот прием тут не получится из-за бедренной кости поэтому просто на нее ставим пальцы и идем вот так вот ну, покажу чтобы было видно на видео разминаем здесь Здесь то же самое движение теперь вот этот прием приподняли и растрясли приподняли и растрясли вибрацией такой очка вибрация взяли мышцы и вибрации вперед то есть лимфа у нас поток идет от кончиков в пальцев к центру тела да, вот Нему видео. Теперь вот это вот раскачиваем такое, когда мы перекидываем мышцы за на... руки в другую руку. А вы, кстати, можете прямо по этому видео поставить у себе и повторять за нами. Положили человека и повторяйте. Обучающая программа, она такая. А вообще лучше вам быть здесь и все проходить на живой натуре, потому что техник очень много, и надо, чтобы я вам поставил руки. Так, и теперь вот эти растирания. Просто лапы леопарда. В основном по бедру, там икру мы проработали уже с той стороны, И ножной мышцы, поэтому в основном по бедру. Э -э Особенно у женщин, при массажи массаже, бывает, провисает вот эта мышца, вот эта мышца, поэтому им отдельно уделяем внимание, подтягиваем их вверх и вот туда вот выводим. Здесь тоже. Вот, сюда. вот вместо крепления мышцы. Здесь тоже то бывает болезненная точка. И будем вот туда. Теперь обычное разминание. Также делим ногу на медиальную часть, внутреннюю и латеральную. Чуть подсели. Наружную часть. Скручивание. Потому что это все те, которые были с обратной стороны ноги. Но теперь переходим теперь вот так всю накрест. Помнишь, так же делаем с бедром? Желательно предплечения. Да, нужно вот так, да. Дошли до локтевых техник. Но есть и нюансы, которые мы перейдем. Теперь возьмем это просто вот полотенчика. На. на плечо и ногу закидываем на плечо другой плечо mm -hmm. <laughs> да. вот начинаем отсюда обрабатывать лапы леопарда так очень хорошо особенно при лимфодренажном массаже да и при ансемитной массаже идет сток лимфы и вот мы и помогаем пройтись да потом вот так вот пальчиками опять хаотично вот туда подложным внедряемся массивные мышцы и вполне вероятно что после такой процедуры человеку захочется в туалет это значит мы хорошо все проработали да так тут вот, вот, нажимаем и еще Теперь запястьями раздавливаем. Так, вот и все направление вниз. Теперь вот такой приемчик. Поворачиваем мышцы сюда и сюда. Туда, сюда, сюда, сюда. Добавляем вторую руку. Одну туда, другую сюда, Добавляем сюда. Одной руками. Движение очень. Красивое. Я когда выступал на соревнованиях по массаже, так скажем, да, занял, кстати, первое место по антиселевитному массажу, то вот отмечали еще, еще вот набор таких уникальных движений. Так, можно потянуть ногу. Вот так захватили стопу за... сюда, другой рукой, другой рукой. Ага. И над пяткой. Держим. И протягиваем заднее сухожилие по всей ноге рукой при этом упираемся сюда да да упираемся сюда. можно если человек терпит и побольше сделать Это сторону тогда с натяжкой и некоторые такие э, приемы э, типа после зметрической релаксации если вот мышцы поднимающие ногу Страдает, болит проверяем болит, не больно. Вот, но если болит, то прям берем за эту мышцу, да, и человек как бы начинает ей работать. Поднимаем ногу прямую, вот так вот, поднимаем и опускать, туда-сюда. Давай, я держу сильно. Давай, да. я ее, это поощренно. Поощренно, поощренно, будет, да. Повыше вот поднимаем. Вот держишь. Ближе к косточке прям держишь. А! Нет, где крепится мышца. Поднимаем прям повыше, вот так вот. Можно? Угу. Все, пойдем. Подними. Угу. И теперь проверяем паховую мышцу. Расслабь ногу, расслабь. Вот здесь вот. Не больно? Ну и тем, у кого больно, значит, зажимаем эту мышцу. И ты ногу теперь туда-сюда поднимай, Вот так вот. А я сильно сдавливаю, сильно сдавливаю, сильно на себя. То есть, как бы оказывается сопротивление? Да. И у меня... Да, сопротивление, все, хватит. А можно еще разочек? Со своей стороны бери. Внизу прямо вот. Где пах? А, все понял. Давайте привет Вот эта вот уступающая мышца прямо. Да, да, да, самая такая она. Она обычно вообще жесткая. Сухожильная она такая. Вот, ну, в принципе, прием с спустозометрической. Релаксации очень много. Этому посвящен отдельный VIP-день, да, потому что ну, на каждую мышцу по-разному воздействия. например, вот так вот, когда мы перекидываем ноги, мы будем воздействовать на вот боковые мышцы. Там мало включается и так далее. В общем, включаем эти мышцы. Также э, есть отдельные приемы, когда мы через живот залазим и поясничную мышцу разрабатываем, и э, через таз. Э, подздошные мышцы, да, посильничные подздошные мышцы, да, они идут в глубине брюшины возле позвоночного столба, но прорабатываются через живот. Об этом тоже рассказываем на определенном веб-дне, так что будьте с нами, опять же, не забывайте подписаться, а лучше найдите Олега Гудлина в интернете и приходите к нам на тренинг до новых встреч.